Добрый день! В этом видеоуроке я хочу показать, как с помощью ластика почистить оперативную память. Обычно, если у вас компьютер не включается, выдает синий экран, то в этом, скорее всего, виновата оперативная память. Для проверки ее можно использовать команду memtest. Если она не выдаст ошибки, то, скорее всего, может быть, или она не рабочая, или контактики ее эти. Попали на них окись, то есть они стали темненькими. Для этого как раз мы в этом видеоуроке покажем, как а, почистить их, и чтобы после этого вашу видеокарту могла работать. Для этого нам потребуется всего лишь оператив планка оперативной памяти, которая у вас имеется на компьютере, и эластик. Берем мы оперативную память а, по бокам, не сжимаем сильно не придерживаемся контактов не подаем, чтобы у нас не было короткого смыкания. Так, как оперативная память очень ä, зависима с ä, статическим напряжением. И берем ластик и начинаем наши контактики чистить. Придерживаем память не сильно и очищаем, чтобы у нас она стала прежнего вида, а не темная. Сильно ласиком не надавливаем на наш контакт, чтобы они не повредились. Всё. И также с другой стороны планки придерживаем ее немножко. После чего должна принять принять вот такого вида, чтобы не было у нас никаких потемнений на ней. После э, зака э, заканчивания нашей процедуры мы ее вставляем в нашу материнку, включаем компьютер и она должна э, начать работать. На этом видео урок хочу э, дойти к концу. Подписывайтесь на канал, вступайте в мою группу по Помощь с компьютерами Задавайте вопрос, который вас интересует. Всем спасибо, до свидания